Сегодня я приглашаю вас в мир техники маникюра. В этой серии мы сосредоточимся на правильном способе наращивания ногтей. Очень важно, чтобы правильная форма ногтя обеспечивала ему прочность, носкость и стойкость к ударам, при этом сохраняя красивый, приятный изящный вид. Для того, чтобы выполнить данные условия, следует помнить об одном из самых важных элементов конструкции ногтя, которая является кривая S. Что это такое где она находится, уже объясняю. Кривую S, а на самом деле две кривые, внешнюю и внутреннюю, мы можем заметить, смотря на ногти спереди. Вот с этой перспективы. Эти два изгиба также отлично видны, если мы посмотрим на наши ногти снизу. Вот так. Две кривые, которые в простонародье называются в Польше туннелем, имеют важную роль в процессе усиления структуры ногтя. Создание этих кривых имеет ключевое значение для усиления ногтевой пластины, и чем больше изгиб, тем меньше вероятность того, что ноготь треснет или сломается. Посмотрите, что происходит, когда ноготь плоский. Я ударяю в него, и он сразу ломается. А теперь тот же ноготь мы выгибаем в красивую дугу, и что происходит? Ничего. Конструкция выдерживает намного больше. Именно так вы должны придавать форму своим ногтям. Но я упоминала о двух кривых. О чем же шла речь? Позже показываю. Внутренняя кривая S – это материал, который лежит на шаблоне, а внешняя кривая S – это масса, которую спиливает стилист. Важно, чтобы эти две кривые находились параллельно друг друга. Только в этом случае ноготь будет стабильным и прочным со всех сторон. Как же придать форму ногтю, чтобы получить такой эффект? Во-первых, вы должны идеально вырезать и подложить шаблон. Во-вторых, следует создать тонкую, красивую и ровную основу нарощенного ногтя. В-третьих, поверхность ногтя должна быть хорошо обработана пилочкой. Именно так должен выглядеть окончательный эффект. Красивый, изящный и устойчивый к повреждениям ноготь. Для этого, конечно, нужно долго практиковаться. Но не переживайте, есть хорошая новость. Даже плохо созданный туннель можно в конце обработать фрезеровочным станком, чтобы придать ему правильную форму. С другой стороны, у меня есть и плохая новость. Нельзя научиться правильно наращивать ногти через интернет. Я провожу курсы маникюра уже более 10 лет и отлично знаю, с какими ошибками ежедневно сталкиваются стилисты. Часто не до конца понимаю, зачем подрезать шаблон, как глубоко, под каким углом. Они делают на ногтях больше вреда, чем пользы. Такие формы трескаются, ломаются по бокам, украшаются. К сожалению, это вина стилиста. Поэтому я приглашаю вас на профессиональное обучение, где под контролем преподавателя вы узнаете все секреты работы на шаблонах. Помните, что в вопросе формы ногтей нельзя идти ни на какие-либо компромиссы. Определенные принципы обязательно должны соблюдаться, если мы хотим, чтобы у клиента не было проблем с нашим маникюром в ближайшие три недели. Успехов!